Привет, недавно в игре Монкас вышло обновление, ну как недавно, офигеть как давно, но разработчики прекратили работы прошлых версий только недавно, и так как перестали работать прошлой версии, и перестали работать читы, но конечно разработчик быстренько все сделал, и теперь можно играть с читами, можно теперь портить настроение всем игрокам, но для читов есть другое применение. В общем и в чем прелесть данного чита. В общем смотри, подходим мы к ноутбуку и открываем его, и здесь нету скинов и питомцев, есть количество, ну здесь ограниченные шляпы, в общем. И чтобы получить все сразу, там а скины, шляпы, все питомцев всех, можно открыть чит и пролистать вниз. И это теперь мы берем unlock Skin, unlock pets и unlock heads или что там. В общем и жмем no ads. Это мы вырубаем рекламу, которая из-за которой нельзя там продолжить бой, потому что ну как сказать бой. Ну ты понял про что я. У меня короче обычно черный экран и короче все зависает. Так, ну в общем мы все вырубили и теперь жмем скины и у нас открылись все скины. Все питомцы, тут шляпы все даже новогодние есть, которые с прошлого года тут рога такие... Ну а сейчас я показал функции, которые рекомендую использовать, если ты скачаешь данный чит. Потому что когда выглядит твой персонаж красиво, это прикольно. Но ну а есть также еще функции, которые есть у данного чита. Но прежде чем я их покажу, я хочу сказать спасибо Ахмееву Денису за то, что оформил спонсорскую подписку. И если ты тоже хочешь попасть ко мне в видеоролик и получить вот такие стикеры, которые ты сможешь отправлять ко мне в комментарии, то ты можешь стать спонсором по ссылке в описании. Ну а также я сейчас покажу, как же стать предателем. Ну то есть, как всегда, быть предателем в игре Among Us. Но здесь есть один нюанс. Ты сможешь быть всегда предателем в каждой катке, но очень важно, чтобы комната была создана тобой. Вообще ну, жмем на меню. И теперь прокручиваем э, до да, хост-меню и жмем Always Imposter. Теперь ты всегда будешь импостером, но повторюсь, только в своей комнате. Ну, а если ты хочешь сразу скачать данные читы, то тогда перематывай в конец видеоролика. Я в конце видеоролика покажу, как же скачать читы. В общем, смотрите, есть еще вот такая крутая функция. Это она показывает, кто предатель, а кто нет. В общем, смотрите, я захожу в глобальную игру. Так, я вышел и захожу, например, к Танюхе в гости. И здесь показывает всех игроков и цвет каждого. Так, придется уйти от Танюхи, и, например, зайду к Владу А4, еще лучше, обожаю некий в игре Монкас. И сейчас заполнится комната, и я покажу суть данной функции. А теперь смотрите, в данном списке игроков написано, кто предатель. Например, так, найти бы еще кого-то. Например, человек с ником Бега, предатель, и Шерлок тоже предатель. Переходим по ссылочке в описании и здесь жмем ОК. Данный файл вам никак не навредит, поэтому смело скачивайте. После переходим в приложение загрузки и жмем на Among Us После установки мы переходим в Among и жмем наложение поверх других окон и заходим в игру. Ну а теперь давай затроллим тех кто не досмотрел ролик до конца. В общем, пиши в комментарии ⁇ Я вертолетик ⁇ И я представляю просто реакцию тех, кто не досмотрел ролик до конца, открыл комментарии, а там все пишут то, что ⁇ Я вертолетик ⁇ Ну а ты не забывай ставить лайк, потому что лайки меня очень сильно стимулируют, и я буду снимать ролики чаще, если будет много лайков. В общем, на этом ролик подошел к концу, и также мой фирменный скример.